так, И вот они 60 А ну сюда, мадафайта. Ну, ладно. Вс, доклики, держитесь! Буду следовать вашему примеру. Ой, да, бля. Врывается вперед. Наверное все-таки второй вариант. Чего, блин, у меня тихо голосом Сам Санька говорил, либо я очень толстый, либо я. А, да, да, да, да. Ох, ты хрена у него идея какая-то есть. А что у тебя за идея появилась? Не, ну ты идеи-то поделись. А, я настройки звука менял. А. Не идея, дайте-ка поменять звук. Да, посреди, прям посреди. О, теперь по-другому игра. Где-где-то где-то где ломают. А, вот нашел я Промахнулся. С таким-то разбросом и промахнулся, ну вот, вообще жесть. Дробью промахнулся. Ну блять. Ты смог? А шо вы всех моих воруете? станет все сломали деньги первая дверь стоит 750 очков ближе всего к ней так не сказал а куда ты куда только бабки с блин я не так купил ну ладно он купил винтовку 14 но ну ближе всего к виталии значит давайте Самый забавный такой видео про пост. <связать> Потому что это новое видео то закончил, это новое. О! О! Нет, а, пошли на жерез. Open the door. Ты кого-то видишь? Чап подойдут, долго ждать не придется. Да не Сани просто очки такие. Следующая дверь как раз тысячу стоит. Это такой тоненький, тоненький намек. Конечно! Обязательно. Это прям вот. Я лучше оружие куплю. я же говорю, мы уже репетировали, все по сценарию. А, вот оно оружие. Сколько оно стоит? Тысячу. МПЛК здесь тысячу стоит. Блин, мне теперь долго. Мне теперь только на, то, на этот, на ящик копить. Что это? Электричество тебе нужно, да? Ну, Окна, мы идут. Где? А, ну Блин, не там, да. Пока что не... о о о о о О, Х2. Ой. Не успел сломать. Я и гранату пили. Вот, черт, да, прорывчик. Нет. Блин, такую руку отстрелил, как так? А ч твои фанаты ко мне сразу пошли? Умный что ли? Да. Ой. Так. Открывайте дверь кто-нибудь. Александр, прошу вас. Сейчас. Сколько дверь стоит? Тысяча, да, тысяча. Вон белая дверь. Я понял. Да? Где Мишка, где? Дайте в казино. Э, да я сыграю ни разу не играл. Тварь, блядь. Калаш. Диссанкью блин. 20 патронов, я понял, в чем фишка АК. Точнее, минус его. Да, хороший. Что-то было. А, -а, -а, -а, -а. Что было. я так понимаю, я взял этого плотника. ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ Плотника, а я, наверное, ]猛. молоточек взял. Ого! Не жалеем патронов, господа товарищи, друзья. Побушкам, побушкам, Перезарядка. Он без головы бежит. Не бежит. Стылу! Стылу! перезаряжайтесь, перезаряжайтесь! Да, ёпты. Я, я успел. успел? Да, только мне... Они сейчас в лестнице пойдут, я слышу откуда пойдут. Да, да, да, Саня, сзади тебя, да. Так, Саня, открывай калитку. Где калитка? Калинка, малынка калинка, малинка. Еще чуть-чуть надо, чтобы этот... Где-то долбаный медведь спрятал ящик? Где-то тварь Вот он! О, -о, -о. Казино, казино, казино. О, отлично! О, да отлично! Спас 12. прикройте меня, пожалуйста. Ты тоже в казино? Блять. Я Гранатомет Чайна Лейк. Гранатомет? Ну, вот который у Санька был. А, -а, -а. Якость. О, вот это хороший дробовик. Какой? ХС-11, по-моему, да? С. Да, это. А, -а, -а он какой. Ты круг продолкалиберная Пацаны, у нас дробовик сейчас хороший, вы хуй пройдете, отлично. И граната мету. О, а у нас попал. А где наши 400 очков? Oh. Oh. А О, вот спасибо. Так, дайте мне несколько лашотков потом потом. Давай. Ай-на-не, ай-на-не, ай-на-не она сейчас вообще как пиздец пригодится что это, это, это короче десницы зевса волновая я пушка о класс вообще класс а, а, а я не могу у нас собаки ну давайте я посмотрю на собаках что делает давай, давай давай я снимаю о давай стреляй не понимаю я смысл ну убивает и убивает как бы. Как патроны жалко справиться. Вот, наверное, против Квеста, против толпы зомби Ну да, да, вообще да. Сейчас мы отомстим собакам. Да сейчас они вообще до нас не делают. Я перестал РТК да -мо. Блять! Поднимай, Виталий. Это был выстрел из гранатомета. О, отлично. Так, дайте я воспользуюсь казино. Конечно, казино. Аук? Аук? Ну уж получше гранатомета. Ну как бы да. А мне? HSK и, и, и ртк Ну что, пошли а, дальше. Сейчас, я еще один раз. поражаю. Галиль. Галиль. Бери вместо спаса. По-моему, спас лучше Галиль, да. <как> <как> <как> Так, от откройте двери-то кто-нибудь. Хотя хотя, да, Галиль. А. У него 35 патронов, кстати. Вместо 30. О! Х2. Отлично. Смысл вы выжил? Ты ч, обалдел? Ну зачем ярко копеек заряжать на тебе вовремя? Так. Перезарядка. зарядка. Казино, казино, казино. Подаю. Прорыв с лестницы! Спасибо. Саня выиграл джек. Блин, меня их как уменьшают. Инсты есть? Ножи. Иди. А чё выиграл лучевуху? Да. О, ну здрасте. Еще и ядерку. Ну как? Она инстакилу вообще не вяжется. Я короче место покажу. Взял а Они место дробовика. А, финшка. А вот сейчас будет загадка, где он в следующий ящик. 9, так. Я так наш сцену уже прошел, включил электричество. Ого! Аж этот потолок ломается. Мне как-то не нравится этот суток. Что сейчас вот это вот. сейчас что-то будет, да? Да вроде нет. Я только, по-моему, не помню, здесь будет новый вид зомби. Какие-то газовые нет, монстры. Это три со спины слезло. Вон они, да-да-да. А? Ой. Леп, да меня... вы чё? Ни хера меня так душал, не улетит. Беги. Блин. Опять дней. Мало. Я, я рассчитывал на тебя, Саша, рассчитывал. На да тебя! меня всё чёрное, я, я в тебя попал. Время за счёт тебя зомбак. А я в тебя попал. Так, так, ну так, что это такое? Страшная локация. Там слишком мало где спрятаться и слишком много откуда мне тебя приходит. <звук> так, я сразу. Куда? Нахер дробовик, короче. Вы что, что, издеваетесь? Питания нет! Ну нет и нет, Я был, вам нет. сейчас преподам хороший урок, людоедушки! Мм, я даже одного видел. Трои их без проблем. Я в ореночку их всех перебью Но проблем, нем проблем. Не геройствуй, блять, американец. В одиночку он их перебьет. Хм. Не, ну если ты превратишься там в Шварценеггера или салоны. Ну, на крайняк Брюсу вырос. А вот что то Не, ну, вообще, это имба. Оу! У нас потери. А, нема. Теперь бы Мне что-то не нравится, как здесь такой ограниченный боезапас. Это чтоб жизнь медом не казалась. А, я то, а то так кажется. Оо! Что? Ящичек. Где? Вот прям в этой комнате. Ой-вай-вай-вай. Ой, ой, ой. Казино. Казино, не зря экономил, Зря экономил. Вели. Ух, ну, мам, и ровнитесь. ножи, а? Идите, на. Угу. Не, ну, конечно, они ваншотят, но все-таки, как надо. Ножи, как раз. Вот это по мне! И ч мне подаем? Сел, мертвичина! Шварь, тебе докля! Я спляшу на твоих похоронах, урод! Виталий иди, казино! Шахти! Да, блядь, я только пришел к делать, а ты меня обосрал! Ну и мразь же! Вообще говнюк! И, И вот мне за, за это снайперка. Не, но ну, если вот это уж получше, чем мосик там в этот одной болтовых битва. <свечный> Выпусе зомби! Тебя мать. Нихуя, все повторил. Максимум патронов! Бери! А я у вот Тут еще один идет Ты зря тут перевернулся. Меня а я как, короче, легче мудак не получил никаких патронов. Понятно. Понимаешь. Чем мне блядь, делать? Чем мне делать? Че несколько раз споткнешься, восемь раз встанешь на ноги? Да. Ну а Ты чё блять, он наглый какой? Так, теперь очки купим. Надо две тысячи. Открыть дверь и МП-40. И нахуя! Дай мячики заработать. Вон того нижнего забирать. Нифига там бомбит у кого-то. Бум-бум-бум. Это мой драконий, да? Здесь вообще никто не идет. Ооо. Да мать-то нахуй, блядь. Окошечки да. все заделать, да? Твоя карма тут твой ножик лежит. Какой ножик? О, тут страдающий, своего его подобрать можно же. Я не подобрал дигину. Падал, да. Там же мы тоже... О! Не сказал бы. Так, шлю я нахуй эти наши добрым словом, блядь. И возьму... Ну да, я возьму единицу, да? Полюбой, что так будет. Блять, я, блядь, полюбой. Я, я, я пощущу твои очки, Саня. А тут что, за мишку кэшбэк дается, да? Ну, типа, ты же оружие не получил. А, никуда... Поэтому очки тебе вернут. Я там открыл комнатку, если что. О, кэшба. Вовремя, конечно, ну ладно. Ты можешь... Да, где где МП40? Вот где здесь. МП -40. Ну, в новой комнате. Я, я просто не могу нахуй. Я просто порогу. Вот он упал 40 тысяч стоит. А, а мне 990, понимаешь? Кай, Вот ящика тут нету. Полак, папа. Наверняка тут. А нет. Тут уже угольки. Куда едешь, перенукали? А тут же посмотреть можно нет? Или только когда электричество работает? Можно было бы ловить. Ой, блядь! Оцените какая пушка! О! распродажа, пацаны. О! Дай мне хороший. Сзади, сзади, Виталий, сзади, сзади, сзади. О, пизда. Твою мать, это пизда, это по три выстрелов. М16? нет. Я убил. Я тоже пуса. Ах, нет, ради дерево. Давай быстрее раз. У меня. О-о-о! Нет, нет, это просто супер псы. Сюда! А я ты тоже спасишь? Ну этого я на предыдущий раз выбил. А сейчас у меня опять СВДшка попалась. Ну мать. Мры, блядь! Перезарядка. Перезарядка. Перезарядка. Мне перекрыли обзор. Перезарядка. Сверху. С тобой в заряжаю бля перезарядка спокойно все нормально все патроны заряжаемся Перезарядка. все а заряжено. Ты, я, я тут с, с последним штуком патроны дает а ну, да, да всегда, всегда было, было. открывай дверь в нашу сторону. здесь да, кстати потому... на стене mp 5 вот он у меня а лучше было. нет Чуть не хватает, чтобы открыть. А, да, не нужен. Так, пока может сцену не будем открывать? Да, я согласен. Пока вроде да, оружие, это. в принципе, приемлемое. Ой, тут 16. 16. Но она стреляет отсечками по три патрона. Клеймор. А вот так... Вот, кстати, карта Я заряжаюсь. Уя, хуяй хуяй ху Заряжаю. Что за Не Ниндзакил, ножи. X2. Ой, их слишком много, их слишком много было. Поднимайте, я просираю деньги. Патроны, патроны, быстренько! Заряжаюсь. На... Сзади! Потому что их дофига хрена было. Yeah. Их да их да, их очень дофига. <связывая> О, <связывая> распродажа. На Алиэкспресс Так, я сыграю. Так, <связывая> да, мне надо вот так 40 свиньи, наверное, уже. Нихера депали, блин. тай Прикольный мазон. Я дверь открою! Пизду какой-то сыр. Уха. Муха, Муха блядь. А мне времени не хватит, а? Мужики, я дверцу открыл там наверх. Открывай. Открыл уже! А не ты. А. А, Какую дверцу А, здесь. Да. Мне Ой, бы о, о, не о, о, о. помешала помощь! А я стою, так и Меня за Перезарядка! Так, автомат команда. Ух ты, ю! Ю! Это было внезапно А. где, -а -а -а -а. блин? Ай! Да ехал, что ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. все-таки много. Ребята, очень плохо вс ⁇ Это нереально, нет. Это вообще нереально. Как это вс ⁇ Как до 10 то хоть дойти? Не знаю. Я предлагаю оставить все как есть. Вот это... Ты, наверное, не стал. Давай следующий. Давай, я